Всем привет, и это подробный разбор тактики прохождения спецоперации Припять на уровне сложности профи. Разумеется, разберем все 9 этапов, начиная от спортзала с бассейном и заканчивая богомолом. Но перед началом обязательно расскажу вам о правильном снаряжении. Из того, что неизменно, это элитный шлем, боевой бронежилет, легкие армейские либо боевые ботинки, кевларовые перчатки, нож survival танта любой из этих пистолетов, обязательно осколочная, слеповая и две дымовые гранаты. Также обязательно мощный дефибриллятор за варбаксы, аптечку за варбаксы, но главное нестандартную. А если вы штурмовик, непременно легкий комплект патронов, это очень важно. Итак, мы уже в спортзале, если вы играете за медика, сразу пробегайте за укрытие справа, садитесь... И делайте это так, чтобы вы не видели штурмовика, который будет перед вами Он в свою очередь отстреливает ботов примерно таким образом Ребята слева находятся также за укрытиями, то же самое делают И только когда помирает последний бот, вы считаете до трех и зажимаете гранату Таким образом сливаются дроны Далее могут вылезти еще боты, поэтому будьте осторожны. Пробегаем дальше, осторожно сливаем две турели, и мы попадаем в бассейн. Это то место, где в самом начале вы должны распределиться так, чтобы каждый знал, что ему делать, с какую позицию занимать и куда стрелять. Итак, погнали. Первый медик садится спиной к этой коробке и лечит двух штурмовиков, которые рядышком с ним находятся. Второй медик садится сюда, его задача просто крыть своего штурма, чтобы его справа не убили. Дело в том, что сзади появляется вот этот бот, Медик его контрит, ну и конечно помогает штурму, который в свою очередь вначале стреляет только по ближним, далее конечно можно и зажимать по всем остальным, вот такие комбы убийства делать. Второй штурм просто лежит и отстреливает ботов, помогает первому, далее конечно зажимает по турели. Итак, у нас третий стрелок находится слева, его задача просто отвлекать Гранника, чтобы он стрелял именно в коробку, а не в тех ребят справа. Соответственно, ботов помогает отстреливать. но ну, в принципе здесь ему ничего особо не грозит. Далее заканчиваются боты, того Граника мы оставили в живых, ну и конечно распределяемся уже в самом бассейне. Итак, первый медик садится по центру за взорванную турель между штурмами, его задача просто контрить верхнего Граника, при этом успевая подлечивать рез от штурмовиков. Штурмовику справа от турелей надо смотреть дальнего граника, ну и, соответственно, стрелять ботов. Самое сладкое место все же слева от медика. Получается, просто стреляешь ботов, на турель особо не высовываешься. Самое главное вначале стрелять именно всех ботов. Ну а третий стрелок может сесть под лестницу, он просто стреляет по ботам, и на случай чего прикрывает медика, который находится справа от него. Далее вполне себе безобидная перебежка. Вся команда рвется вперед, но один штурм остается сзади и отстреливает снайперов. Их тут всего лишь шесть. От вас требуется просто прижаться к этому столбу, ну и потихоньку отстрелять всех снайперов по головам. За это время обычно ваша команда уже пробегает вперед, сливает красного дрона. Кстати, если вы здесь первый раз, лучше не спешить, отстрелять осторожно всех снайперов, ну а потом двигаться дальше. Далее, если в команде есть медик без смертей, лучше ему оставаться за этими воротами, особо не высовываться Но ну и только после того, как сливают всех ботов в турели, мы перемещаемся дальше Здесь ничего сложного нету, медик садится спиной к этому шкафу, лечит остальных При этом стрелки занимают позиции по краям Боты могут полить с любой из сторон, поэтому здесь все рандомно происходит и нужно быть начеку Следующий уже более опасный третий по счету этап начнется, когда вы подниметесь на крышу и отстрелите все четыре турели. Сразу после этого вылетает винтокрыл, вам совместными усилиями надо будет его слить. Сразу начинаем с медика, который идет на ноль, садится он за стену. И пока никуда не высовываются, в то время как остальные занимают позиции за сломанными турелями. Два первых стрелка ведут огонь крест на крест, отстреливают ботов. А два стрелка позади берут гранники и сливают винтокрыл. Самое интересное то, что стрелять эффективнее получается именно без прицела В тот момент, когда винтокрыл застынет на центре Вполне себе рабочий способ, я вам скажу Что интересно, коробка слева расположена немного по-другому, а именно прямо под ногами Поэтому стрелок слева может сесть прямо в нее, либо немного позади В то самое время третий стрелок поочередно с медиком пока что снимает только ботов крест-накрест И уже готовится к переходу Это тот момент, когда винтокрыл будет уже с правой стороны То есть нам нужно будет перелезть на левую сторону, обязательно лечь и подползти немного ближе к коробке. Далее берем гранатомет, дожидаемся момента, садимся и стреляем. Точно так же без прицела, довольно просто в него попадать. Да, если никто не промахивается, винтокрыл сливается уже на втором переходе. Ах, да, я чуть не забыл, самое главное меди, который находится на правой дальней турели, обязательно следит за ботами наверху крыши. Вот справа от него крыша, там три бота. Он снимает двух и оставляет одного, это обязательно, чтобы во время первого перехода боты не появились с левой стороны. Да, это такая фишка, которую мало кто знает. Разумеется, этот бот сливается в самом конце, уже после перехода, вот таким образом. И то же самое относится и крыши, крыше, которая находится справа. Ну а это вид от лица медика, который идет на ноль во время перехода. Обязательно используем подкат. И быстренько перебегаем за второе укрытие, но это еще не все. Такое бывает, что во время двух переходов винтокрыл слить не удается. Приходится либо оставаться за этим же укрытием, только как-то прятаться от винтокрыла, вот его уже сбили, либо все-таки перебегать. По той же схеме, но уже ложимся за штурмовиком. Да, просто прячемся от винтокрыла, лечим и резаем Короче, помогаем Далее, когда винтокрылы уже сбивают Обязательно медик берет последний гранатомет Это очень важно, потому что он ему потом пригодится на следующем этапе Я вам расскажу немножко позже Итак, разобрали мы первые три этапа Теперь мы переходим к турелям и что делать здесь Если все знают тактику, просто сразу активируем и распределяемся таким образом Первый штурмовик по слепу, конечно же в подкатах Перемещается сразу же за коробку, где резаются граники, сразу же убивает и ботов, но его самая главная задача остаться в живых и конечно пострелять по турели справа. Второй штурмовик также выходит под слепу одновременно с первым, занимает позицию справа, ну и также отстрелив ботов просто зажимает по турели, в случае если двух залпов не хватает, он берет третий гранатомет, соответственно дает залп по защите, но ну и помогает слить правую турель, это очень важно в самом начале сделать. Так, отмотаем чуть назад и посмотрим, что делает Меди, который забрал гранатомет с крыши. Дело в том, что взяв этот граник, у него появляется сразу два, и он просто перезаряжается и помогает слить правую турель. Далее осторожно проходит к справа, и его задача просто крыть правый портал, чтобы боты не проходили, это его самая главная миссия на этом этапе. Второй медик с самого начала оставался в комнате, стрелял вот этого печенега и, соответственно, крыл пацанов, зажимающих в турель, после чего переходил к штурмовику с левой стороны, ну и помогал ему. Ах да, еще третий стрелок у нас есть, он находится также справа со всеми, отстреливает печенегов сверху, ну и, конечно, набирает гранатометы. Ну и, конечно, после того, как каждый наберет по два граника... Левая турель сливается, но ну и забирается последний граник На этом этапе раздает патроны, только один штурм, далее контрольных точек не будет И они ему потом не пригодятся, это очень важно запомнить Итак, первый медик прибегает сюда, его задача сейчас скрыть вот этот портал Но при этом, чтобы задняя турель его не видела Кстати, да, этот турель сносит первый, поэтому я сейчас покажу, как действуют остальные игроки, чтобы слить ее очень быстро Второй медик прибегает на правую сторону, садится около этих коробок Чуть левее от штурмовика, также кроет портал. При этом первый штурмовик стреляет по этой турели через такой пиксель, как только снесут защиту. Ну и, конечно, кроет верха и помогает медику с левым порталом. Второй штурмовик, соответственно, дает залп по турели через такой пиксель. Ему обычно достаточно просто стрелять по защите. При том, как два остальных штурма будут сливать турель, но он тоже может помогать. Но турель с двух залпов часто не сливается и приходится... Третьему штурмовику давать еще один залп, сейчас покажу Третий штурм ложится за коробку с левой стороны Так, чтобы ему было видно вот именно левая турель Второй штурм дает залп, третий зажимает также вместе с первым И Если с двух залпов турель не сносится Третий штурмовик дает последний залп по защите, помогает На этом этапе у всех изначально должно быть по два граника На прошлом их конечно набрали все, теперь осталось одна живая турель. И второй и третий штурмовики координируются. Обязательно должны будут набрать еще недостающие граники, чтобы опять же у всех было по два. Ну и конечно смотрят верха. Вот таким образом бегают за граниками, при этом первые штурмовики и два медика также держат свои позиции. Итак, что же происходит сейчас? Главная задача это подготовить... Оставшуюся турель, то есть ее задамажить настолько, чтобы она загорелась, но при этом ее не сливать. Этим занимаются второй и третий штурмовики, при этом стреляет по турели только один, а снимает защиту второй. Обычно хватает двух залпов, чтобы турель уже загорелась. Ну и конечно граники недостающие тоже набирает. Ну а теперь самое интересное, оставшийся турель у нас уже горит и нужно скоординироваться так, чтобы первые штурмы медик отошли чуть назад, ближе к воротам, но при этом не отпускали свою левую сторону. Третий штурм также сел практически у ворот, потому что как только сливается оставшийся турель, нам нужно будет всем обязательно прижаться к воротам. Вот она сливается, третий штурм ее добивает, прижимаемся к воротам, стреляем ботов. Но это еще не все, второй штурмовик у нас сидит уже за коробками с той стороны, но я сейчас покажу, что сделал он. То есть он дожидался, когда появится левый гранник, стрелял по защите, брал гранник и получается прятался между этими коробками. Это нужно сделать и сразу же слить двух гранников, которые упали перед ним. Все, вот это его главная задача была. Все, теперь мы дождались, когда правые и левые верха заканчиваются. Один из штурмовиков ложится, так чтобы ему хорошо видна была правая турель, обязательно координируется со штурмом, который сейчас сидит за коробками. И один из игроков позади дает залп с гранатомета по защите. При этом сейчас должны стрелять два штурмовика: первый, который лежит, и второй, который за коробками. Все, вторая пока отдыхает, по турели дается еще один залп с граника, и теперь только один штурмовик ее дамажит, до такого доводит, чтобы она, ну, почти что загорелась. Далее встает, чтобы всем пополнить боезапас, патроны на этом этапе вещь очень ценная, поэтому ее надо сохранять. Все, далее ту же самую операцию проделывается и с левой турелью, то есть сначала стреляют два штурмовика. Но отличие в том, что вторая турель сливается уже со второго залпа и сразу же, это очень важно, дается залп по правой турели и также сливается и она. Просто чтобы вы понимали, сыгранная команда делает это уже на 24 минуте. Да именно таким образом мы проходим бункер и на этом первая часть подходит к концу, скоро выйдет вторая, где я расскажу вам как двигаться дальше, ну а пока что объединяйтесь, скидывайте видео своим друзьям обязательно, собирайтесь вместе, кстати специальную темку для этого вконтакте создал, можете ставить комментарий и найти себе команду там, в описании ссылочку вы найдете, но пока что поддерживаем видео, оставим лайки, делаем репосты, всем пока.